Перебирать весь свой гардероб. Ты знаешь, я с тобой могу поспорить, что из своего гардероба. В общем, новый образ не нужен, понимаете? Вот это да! Думай, думай, Алиса, ну думай! Огромный! Друзья, для сравнения я взяла капсулу. Посмотрите, какая она малюсенькая по сравнению с этим огромным лол сюрпризом. Эта кудрявая красотка нам что-то хочет сказать. Итак, смотрим. Care, care. Большие волосы, не волнуйся! Lol Bigger Surprise! Ну что ж, давайте его открывать! Вау! Сколько здесь сюрпризов! А это вы видели? Какая огромная лупа! Достаем первый слой сюрпризов! Look for secret clues! Ищи секретные ключи! О, наверняка здесь тоже очень много секретов есть! Pick me! Let me out of here! Освободи меня отсюда! Unbox me? Открой меня! Здесь написано, что этот сюрприз нужно открыть первым. Me first. А всего их здесь 10 сюрпризов. Переворачиваем. Ой, какая яркая, слушайте. Она как будто из серии Glam Glitter. Здесь нарисовано, что ее нужно продавить пальцем. А пальцем, я вам скажу, не получится. Нужно это все делать ножницами, но аккуратно. Это босоножки! А, какие они прикольные! Смотрите, подошва блестящая! Она синяя, блестящая! Сами они какие-то даже не голубенькие, а бирюзовые! Первый сюрприз есть. Переходим ко второму. Открываем. А вот и юпочка! А юпочка, кстати, в клеточку тоже голубенько-белая. И, кстати, она подходит очень к этим босоножкам. Сюрприз номер три... Ой, а здесь у нас спортивные шортики белого цвета. С голубеньким замочком и черными вставочками по бокам. Итак, сюрприз номер четыре. И здесь к нашим шортикам футболочка тоже белого цвета. Вот с таким вот голубеньким воротничком и черными рукавчиками. И мне уже не терпится посмотреть, когда я одену куколку в этот наряд. Спортивно блестящий. Поехали дальше. Сюрприз номер пять. Посмотрите! это головной убор с ушками. Она розовенькая, с голубой завязочкой. А ушки здесь розовые, блестящие. Очень-очень красивые. Сюрприз номер шесть. А здесь еще один головной убор, и это блестящая кепочка. А какая она классная! Слушайте, она даже тяжелая. Так, сюрприз номер семь, и это кое что очень красивое! Это вот такое вот пальтишко розовое с голубеньким поясочком и бантиком. Здесь блестящие рукавчики, кармашики и пуговки. Вот вам и комплектик! Очень-очень красивенький! Сюрприз номер восемь! Ну, я вам скажу, прям каждый комплект! Все лучше и лучше! Вот это да! Это комбинезончик голубенький и весь блестящий. С розовым ремешком. И здесь вот золотая завязочка. Какой он красивый! И вот второй комплектик. Сюрприз номер девять. Ой, здесь еще что-то. Она подходит, эта кофточка в клеточку, к нашей юбочке в клеточку. Только юбочка голубенькая, а кофточка розовенькая. Сделаем вот так. Хорошо смотрится. И последний сюрприз в этой планшетке. Ого, это сапожки. Ай, они двухцветные, смотрите. Они розово-голубенькие. И подошва опять-таки глиттерная, только в этот раз малиновая. Смотрите, друзья, а на втором слое у нас спрятались капсулы. Как будто underwrap. только меньшего размера. Какие они классные! Розовенькая, голубенькая и малиновая. И каждых по два цвета. Ну что ж, давайте распакуем. Смотрите, как они интересно открываются. Вау! Это же пари! Смотрите, какой он классный! Вот такие вот завитки волос, сами волосики сиреневого цвета, и вот такие две бамбулечки. Какой интересный парик! Вот это образы будут у кукол, я себе уже прям это все представляю. Вторая капсулка. Ух тышка, да он просто двухцветный! Одна сторона желтенькая. А вторая розовенькая. Какой он интересный. И, наверное, куколке очень подойдет капсулка номер три. Открываем. Здесь два хвостика. Они такие кудрявенькие, а челка чуть-чуть другого оттенка, как будто такого оранжевого отлива. А волосы сами розовенькие. Я думаю, что эти парики подойдут не только тем куколкам, которые спрятались здесь внутри, но и всем остальным. И это мы обязательно проверим. Итак, три капсулки мы уже открыли, и еще осталось три. Поехали! Малиновая капсула. И здесь вот такой вот бирюзовенький паричок. Как будто каре. Следующий. Ух тышка, еще одна кудряшка. Только здесь уже целых три, смотрите. Один, второй на макушке и третий сбоку. Вот этих у меня пока что два любимых. И последняя капсулка, но не последний сюрприз. Этот вообще трехцветный Если вот так вот убрать челочку Оставить только хвостики Как будто прическа сахарок И этот слой с париками мы убираем А под ним еще сюрпризы Ого-го, их целых четыре Самый маленький Это маленькая крошка Два огромных Это, конечно же, большие сестренки Одна И вот вторая И еще петон Целое семейство! Итак, начнем с маленькой сестрички! Look for secret clues! Ха, как всегда, ищи секретные ключи! И здесь, смотрите, должно быть 5 сюрпризов! Давайте искать! Ого, ничего себе, здесь даже подсказка есть! Здесь слиток золота плюс кофе! Здесь у нас очередная буковка, рюкзачок... Плюс буковка «С». Давайте скорее впишем ее. Вот наш рюкзачок. И давайте вписывать буковку S. Есть. Нам осталось еще совсем чуть-чуть. Второй слой. А здесь у нас голубенький шарик. Но не простой, а какой-то гламурненький. Розовый. Голубенький. Розовый шарик. А, он двухцветный. Смотрите, и правда, розово-голубенький шарик. И вот наши сюрпризики. А здесь есть подсказки. Та же самая буковка S. Брелок голубенький. Дальше. Ой, смотрите, какая классная. Это половинка сердечка. Золотая. Вот вам и слиток золота. Поехали дальше. Может, мы еще что-то найдем. Вот, вот он, Декодер. Самый-самый настоящий, ребята! Мы нашли настоящего сыщика! И сейчас мы на него посмотрим! Здесь на сумочке нарисованы точно такие же куколки, вот как здесь на упаковочке! Они через декодер просматриваются, видите? Становятся более яркие и насыщенные эти сердечки! Сумка как будто упаковка! Лол сюрприза и золотые ручки! Это точно! Кофе с золотом! Какая она милашка! В розовых блестящих трусиках и таких блестящие шоколадные волосы! Вот здесь у нее есть такое вот пятнышко, видите? Оно осыпано глиттером. Его здесь быть не должно. Вот вам и первый брак. Неприятно, очень даже неприятно. Я надеюсь, в следующих шариках такого не будет. Но сперва отдадим сыщице ее декодер и ищи секретные Ключи. А теперь откроем старшую сестренку. Ой, смотрите, здесь уже должно быть семь сюрпризов! Намного больше, чем у малышки. Итак, смотрим стрелочка вниз и камешек. Это же не Рок-клуб. А вот здесь я уже вижу что-то есть Точно, смотрите, здесь фонарик и буковка Л Вот он фонарик и здесь будет буковка Л А вот и первый сюрприз Открываем Такая вот глиттерная вставочка розового цвета И золотая крышка Следующий сюрприз обувь. Голубенькие тапочки с розовыми блестящими бомбончиками. И наш последний слой. Что-то интересненькое. Ох, еще бы! Да еще какое интересненькое! Какая классная пижамка с халатиком. Пижамка черная с голубыми вставочками, шнуровочками, разбитые сердечко и халатик нежно-розовый. Смотрите, Давайте открывать! И это! Ой, какие очки красивые! Они розового цвета и оправа полностью блестит! Смотрите, волосы у нее полностью блестящие. И глазки блестящие, как у Глиттер. Такой вот непонятный купальник. Вот вам и сыщики. Давайте ей примерим то, что мы нашли в шарике. А давайте ей парик оденем. Так он ей идет, посмотрите, какая она классная. И как вы мне часто пишите в комментариях, мимимишная вообще. А ты куколки идут кудрявые волосы. Давайте и примерим еще одни. Вот такие. Вот так. Очень она прикольная, но предыдущий мне нравится больше. Первый слой есть. Подсказка. Здесь та же самая подсказка. Стрелочка и камешек. Но на рок-клуб эти куколки не похожи. Здесь кусочек пазла и буквочка Би. А вот и наш кусочек пазла. Есть! Есть! Вау, смотрите, какая классная бутылочка. Это в полосочку, а это в горошек. Здесь ставочка розовая, крышка золотая. А здесь наоборот, ставка золотая, а крышечка малиновая. Поехали дальше. И следующий сюрприз. Да здесь все блестящее. Тапочки с ушками зайчика белого цвета, а зайчики розовенькие. Открываем. А здесь у нас халатик, горошек. Он тоже розовенького цвета, горошенки серенькие или голубенькие просто отдает серым отливам. Здесь написано Биби. Давайте достанем саму куколку. Ой, какие классные очки! Розовые стеклышки и голубенькая блестящее оправа. И сама куколка. А вот и старшая сестричка нашей малышки. Она у нас тоже в купальнике. Глазки у нее тоже блестящие. И волосы блестящие. Только у этой шоколадные. Бальничек беленький с розовыми вставками. И тоже полосочка на ножке. Мне кажется, что эти куколки меняют цвет. Давайте нашу вторую красавицу оденем. Этот парик формой мне напоминает прическу Сия. Она похожа на попугайчика. Такая прикольная. А вот в этом ей намного лучше. Я переодела этих красавиц. И вот как хорошо они выглядят. Какие они красивенькие. А теперь давайте примерим им еще какие-то парики к этим костюмчикам. Какая она красивая. Кстати, я начинаю любить эти парики. А светленькой куколке... Попробуем вот этот парик. Она такая смешная в нем. Давайте еще один примерим. И красиво. А может им поменять образы? Тоже ничего. А этот вообще идеально подходит. Точно, все. Пусть эта куколка остается вот так. А этой, кстати, очень даже ничего. Ну все, куколкам образы подобрали. Остался у нас еще питомец. Поехали. Здесь тоже подсказочка Привидение плюс две куколки Школьная вечеринка И здесь у нас нарисованный ключик И буковка Пи Вот наш ключик Буковка Пи Агент Лол и Агент Бэби. Допишу я здесь Буковки которых просто не хватает Итак, наших куколок Зовут Агент Лол и Агент Бэйби Давайте открывать питомца Здесь опять голубенько-розовенький шарик. Ой, здесь только сюрпризов. У нас попадется кошечка, потому что совочек в форме кошечки. Следующий сюрприз. Смотрите, какая одежда у нашей кисы. Красивая, гламурная, голубенького цвета. И следующий сюрприз. Да Какая-то коробочка Пицца-ком И здесь второй кусочек нашего сердечка Точнее, это пицца в форме сердечка Вот это да! Какая классная! Здесь у нас бутылочка И так как это кошка, бутылочка в форме пакета молока Здесь так и нарисована кошка розовенького цвета И блестящая голубая крышка Смотрите, какой он классный, весь в И у него голубенькие блестящие глазки Вот, наверное, его хозяйка У них и глазки похожи, и даже волосы одинаковые Котеночек уже одет, осталось его только обуть Открываем Вот обувь, да еще и двухцветная Розовенькая и голубенькая А вот и наша милашечка готова ну что ж, полосатенькая кисулечка-красотулечка, становись сюда. А мы будем смотреть, какие следующие сюрпризы нас ждут. Ну что ж, поехали. Ого-го, смотрите, еще сколько. Смотрите, внутри еще была вот такая вот наклеечка. Здесь нарисованы наши две куколки. Маленькая сестренка и киса. Ого, это что такое? Это снова парит. И еще что-то внутри Это огуречная маска Чтобы куколки наши были красивые Открываем Какая же это маска Смотрите, какое страшилище Вот этот монстрик По-моему, был нарисован На сумочке Бэби -сплюшки. Нам их нужно Рассоединить Вот такие два парика Давайте примерим нашим куколкам Похоже на рыбку вот так. Такая смешная. И вторая. Как будто в шапочках для купания. Ой, здесь какие-то блестящие волосы. Смотрите, это прически из новой серии четвертой. Это прическа Канзас Кьюти. А это Блин Куин. Давайте снова оденем нашим куколкам. Какая она веселенькая. И вторая. Это у нас как бы «Канзас Кьюти». Ага. Ничего, смотрится очень даже привлекательно. Так, и у нас еще была одна маска. А ну-ка смотрим, кто здесь за огурцы. Ой, это киса! Кисулечка-красотулечка! Открываем следующий пакетик. Вау! Это же с Панки! Ну, как у Панки точно! Даже розового цвета, потому что в теплой воде он меняет цвет волос синего на розовый. Вот этих два парика. И, кстати, Парик Панки у меня попался рваный Да и вообще, весь этот шар какой-то бракованный Давайте попробуем примерить эти парики Это у нас прическа Леди с плюшки И еще Панки Вау! Точно как шапочка для купания И очередная маска Ой, здесь куколка плачет и подмигивает И следующий сюрприз Ух-тышка! Это прическа Леди Доктор. Или пляжной Леди. А это как у Кики Куин. И у Перчинки. Давайте опять примерять. Так, здесь у нас Перчинка. И Леди Доктор. Вот так. Здесь как будто шапочка получилась. И еще одна маска. Это какая-то космическая куколка. Нет, это не космическая. Это русалка. Смотрите, здесь ракушка нарисована. Здесь же королева-пчелка! И поехали! Хочу примерить королевку-пчел! Ой, какая она хорошенькая! Смотрите! Миленькая-примиленькая! И еще одна куколка! Тоже ничего! И еще одна маска! Ого! Ничего себе маска! Совсем не огоречная. Последний пакетик! Смотрите, здесь бегуди! И антенки! И еще примерим. Ой, какая красотка в бегудях. И вторая. А вторая красотка с антенками. У нас здесь осталась еще одна маска. Ничегошечки себе. Какая-то прям паутина в голове. Да еще бы таких масок. Честно, они мне как-то не очень. И здесь уже все сюрпризы закончились. Вот такой вот огромный пустой сюрприз. Слушайте, здесь можно искупать всю серию лоу. Да какие они шпионки, смотрите, какие они эффектные! Они же просто в глаза бросаются! М -м -м, они больше похожи на мировых звезд! Да, вы знаете, мне тоже так кажется, шпионы, они же одеваются так, чтобы их не заметили, а эти вон какие яркие!